Сегодня я иду с новым рюкзаком, и 70 литров, как раз вчера я его получил, водонепроницаемый, ссылку я там в описании, здесь кармашек, здесь кармашек, и это для пакетов, здесь нож, электрошокер у меня лежит, сейчас я их не достал, здесь лямочки такие, я его не чувствую за спиной, там отсек он один, но ну, есть еще дополнительный здесь, на чего-нибудь я тоже буду использовать. Везде лямки, везде крепежи. Кстати, рекомендую, ссылку я говорил недавно в описании. Здесь тоже кармашек сверху. И мне ее хорошо. Даже отлично. Вот такой у меня рюкзак. Теперь будет. Кто ходил с вещи мешком? Вот эти лямочки тоже они впереди пояса будет тело чтобы удобнее было ну и здесь, как обычно, у всех грыжены не у всех но тоже крепится и довольно объемный рюкзак. вот я хотел вам показать надеюсь, скоро придет палатка покажу, как все поместится вот рюкзак и палатка как, на чем спать буду и мешки спальные спальный мешок еще не знаю на следующих ходных ну, так лавне генотров 10 идти вон в ту сторону через эту сопку там еще пара сопочек и я буду на месте если удочка придет то пойду судочка конечно хотелось бы судочкой сходить но как она придет тоже заказал снова в лесу тут такое болото белое все пушится не знаю как это называется трава зрелище красивая там кочка красота иду защай вот это то что делится по земле Вот наши карликовые березки не такие маленькие по колено ну и по их зарослям ходить очень неудобно Тереберьки так они просто стерятся По ним ходишь Они даже не поднимаются. Здесь вот они вот Такого размера растают Пахнет здесь вкусно Багульником вот. До колена они Ароматно уже отцвел Отцветает уже. Красиво здесь Птички поют Это белый мух. Такой он маленький, плотный. Говорит, растет очень долго времени. Беленький. Комрот много сегодня. Ветра нет. Так они зверятся. Такая лековая березка. Вамху. Огольник цветает уже рано сегодня она цветает в этом году точнее вот. еще что-то такое вот я не знаю что вон там вот вороненко растет тоже вот уже ждем ягод так ягоды ягодки будут где-то в сентябре после брусники собирать можно комары Чиничка уже завязывается Думаю, через месяц она уже пойдет. В крайней мере, здесь, на этой стороне. Обычно она раньше позревает. Я здесь не собираю. Проверю дальше. Немножко запыхал в горы все, в горы, в горы. Сейчас скоро поровно и вниз пойду. А вот там морожка завязываться начала. Ну, пока наверху сопок. Да, тут вокруг много их. Вот такие они еще маленькие. Но главное, что ее она будет, Морошка. Если здесь есть, то туда, куда я хожу за морошкой, она уже будет наверняка. Вот. вот. Здесь она как бы немного и вообще растет. Должно начинает завязываться. Что меня не может не радовать, так как я уже в августе уезжаю недельку за детьми. Ну и смогу немножко пособирать Марушки. Значит придется идти сначала по верхам Походить там вот Чуть подальше Если она не успеет созлить внизу Чтобы внизу он как-то позже Но внизу я больше А даже Иван-Чай начал свести Вот он Буду тоже собирать его. Чай из него делаю. Но больше собираю, когда он, значит, когда он цветет. Точки, листики. Говорят, пустые. очень полезный. Сейчас у меня рост там. Папорти какой-то. А -а -а. Кормадные махали. Я почти на месте. Сейчас буду собирать щавель. Шавеля здесь полно. Но сегодня уже буду делать запасы. Уже сегодня собираю много-много и пойду В следующую субботу с чем-нибудь другим. Ну, для вот такие здесь кусты щавели растут по всему этому вражку, особенно с той стороны. Там можно на пригорке собирать Здесь вот они везде. Он уже цвести начал. Вот тут я обычно не люблю, люблю собирать такие, которые низко стелятся, не которые не цветут. Такая гусеница мне упала. Прошлогодний ягодка бусники. Вот пришел. Собираю листья большинства. Брус тоже полезные в чай для почек хорошо Но говорят много их нельзя для сердца на сердце хвилить, если их постоянно пить так периодически реально очищают что себя чувствуешь вот так цветет пускника она в принципе уже цветает а там я называю начинаю завязываться Здесь, вот цветет она немножко вот так в принципе собирать ее в последний день, наверное. Да, брусничный лист собираю. Ну, еще завтра. Завтра еще пойду в лес. Набрал, собрал два пакета щавеля. Собираю по пути брусничный лист. Двигаюсь в сторону дома. Часов 6 Сейчас сколько? Сейчас где-то до часа два. Часов 6 я уже надеюсь быть дома. Еще делаю очень много. еще надо смотреть футбол. Сегодня играет. Россия. надеюсь победят они Такая у меня березка здесь вот такой вид у меня закройки красивые отсюда. рекомендую собирать лист когда он уже когда ягоды завязываются потому что лист чернеет при сушке поэтому лучше собирать или просто который без ягодок ну и без, без завязки такой, или со светением это самый оптимальный вариант Вот если покажут. тут еще ягодки прошлогодние. Сейчас попробую. Вкус блюшничный, да. Какие-то сладенькие они. Через чур. Как варенье. Как будто из кто-то сварил варенье. Какое насекомое обнаружил? Интересно, оно кусается или нет? Ой, сейчас лапками будет. Это мотылек. Первый раз такой вижу сюда. Во. Если видно, мне тут солнце освечивается. Во. Комары. Сюда палец посадился. такое то насекомое. Не знаю, что это. Ну и как-то оно бесстрашное какое-то не улетает. Все. Иди на багульник. Пало. Ну ладно. Больше ползет куда-то по своим. это видите, стояли артиллерийские позиции наших бойцов. Я уже видео снимал. Вот я еще нашел какую-то землянку. тут сразу видно вход. Вот, тогда я искал, где-то еще не нашел. Здесь вот, ну, видно кладка там из камней с этой стороны тоже. И вот там вот, только что я проходил тоже нашел еще одну. Вот каждый раз хожу и каждый раз все более новые открываю, которых я еще не видел. Вот здесь была реально мощная мощная установка, ведь и все было. Здесь блиндажи были. Вот выход сразу. Как ступеньки похожи. Все. Мы вышли из землянки. А вот мой любимый блиндаж. Здесь я показывал кирпич. Я вот сюда нашел кирпичом железную конструкцию. Вот она лежит. Тут достал. Но это в том видео. Вот каждый раз что-то открывается новое. Здесь обычно я просто сижу, отдыхаю, а ветра нет. Вот мне, как, как никто не видит меня, когда вот народ ходит, кругом. спокойно сижу, я перекусываю. Здесь он бросит 4 сейчас буду собирать. Вот, здесь вот посидеть можно. Вот. Здесь отдохнуть. Там можно полежать. Тут место очень хорошее. Закрытое.